Приветствую всех на уроке от организации дополнительного образования Академия. С Вами Бакуменко Антон. И это четвертый урок, на котором мы с вами разберемся, как создать анимацию в программе Figma. Сегодня мы анимируем вот этот вот баннер чтобы он листался, изображения в нем менялись. Что мы для начала с вами сделаем? Давайте сначала верхнюю часть, то есть нашу шапку, все же покрасим в цвета какие-то, чтобы это выглядело красиво. Итак, для этого выбираем нашу плашку. И справа Fill, заливка, меняем на другой цвет. Так, я выберу, наверное, темно-темно-зеленый. Вместо логотипа... Я напишу название Организация, будто бы это будет их логотип. Так, у меня буква Т съехала. давайте расширим поле. Так, вот мы расширили поле, в принципе, теперь все влезает. И, конечно, поменяем цвет на белый. Также мы поменяем его у нашего значка. У номера телефона и конечно же мы поменяем цвет у всего остального то есть у наших гиперсылок на другие страницы так вот у нас получилась такая шапочка далее что мы делаем так вот здесь надо поправить следующее наше действие это создать еще два Поля, то есть надо продублировать данную страницу два раза чтобы создать анимацию нажимаем значит на desktop чтобы он загорелся синеньким нажимаем control c control v и появляется еще одно еще одно рабочее поле с тем, с тем же самым наполнением и еще раз control v и так вот у нас три страницы они нам нужны для создания анимации. Значит, в нашем случае сейчас что мы делаем? Мы находим изображения, либо коллажируем их. Но так как урок не очень длинный, давайте э, вставим просто какие-то картинки. Итак, я подобрал вот такие вот три изображения. Допустим, наш сайт занимается мебелью для квартир. И теперь нам нужно из этого всего сделать, чтобы они между собой менялись при нажатии на вот эти вот чекпоинты снизу. Значит, смотрите, как видите, сейчас изображение не подходит, так сказать, под формат. Что же сделать? Все достаточно просто, когда мы загружаем изображение в фигму, оно помещается в некий фрейм, и, меняя масштаб фрейма, изображение остается такого же размера, просто обрезается. Можно просто смасштабировать его, либо второй вариант, это мы берем фигуру, наводим на картинку, Выделяем их вместе правой кнопкой мыши и Use the Mask. Только их надо было поменять местами. То есть вот это вот сверху. И Use the Mask. И оно обрезается. И по сути оно работает точно так же. Но давайте вернем все на свои места. Так, что мы делаем? Первоначально мы с вами размещаем изображение по формату нашего баннера. Так, теперь изображение мы разместили. Теперь надо нам разместить здесь вот эти вот чекпоинты снизу, на которые мы будем нажимать. Значит, берем фигуру эллипс, позиционируем ее и три раза дублируем. Значит, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. А также выделяем, нажимаем Ctrl-G, чтобы сделать группу. И вот здесь вот выбираем отцентровать. Теперь копируем их, перемещаемся на второй блок сюда вот, и то же самое здесь мы их центруем. Ну и на третьем повторяем действие, переносим их сюда и также центруем. Чего нам не хватает? Значит, нам не хватает точечки, которая бы указывала пользователю, на каком слайде он находится. Поэтому давайте создадим еще один эллипс, но покрасим его в другой цвет, допустим, темно-зеленый. Значит, Мы выбираем его и через Ctrl-Shift мы, мы выделяем его и его подложку, и также их стараемся отцентровать между собой, чтобы он ровненько вставал посередине. И на два последующих слайда мы также размещаем точечку только в разных местах. Итак, значит мы создали заготовку того, как это все должно выглядеть. Теперь нам надо создать анимацию, для этого мы переходим в прототип. Когда мы перешли в прототип, теперь если мы сделаем Выделение одного кружка или любого другого элемента справа появляется такой кружок, на котором при наведении появляется плюсик мы нажимаем на этот плюсик и перетягиваем стрелочку к следующему к следующей рабочей области и справа в прототипе у нас открывается значит, окно редактирования анимации здесь нам нужно выбрать он клик Значит, при клике и э, тут есть, имеется еще при перетягивании, при наведении и так далее. То есть при том, когда мышка наводится просто, когда мышка покидает это пространство, когда мы мышью потянем вниз или вверх, э, то есть действие, при котором случится анимация. Мы выбираем при клике. Далее, что будет происходить? Э, навидеть, то есть направлять на э, следующий блок. Значит, открывать в новом окне, проскраливать или свапать. Нам э, нужно наведеть ту. И здесь анимация, э, вид анимации независимая, а умная анимация, которая будет делать плавный переход. Итак, первую мы сделали. Переходим на второй блок. Значит, на втором блоке, если мы нажмем на первый кружочек, он должен нас перебросить обратно. Поэтому повторяем то же самое при клике. Направлять на смарт-анимация. Easy out. Снова на первый возвращаемся. И здесь последний кружок мы должны перенести на третий блок. То же самое оставляем. Значит, на втором мы также прицепляем на третий. Оставляем. И на третьем мы, значит, первый к первому блоку, а второй ко второму. Итак, мы создали анимацию. Что делаем дальше? Теперь нам надо ее посмотреть, вообще, в принципе, запустить, что для этого мы делаем. Выбираем первый десктоп. Как видите, у него появилась иконка запуска анимации. Справа вверху, значит, нажимаем на презентацию. И у нас открывается презентация нашего прототипа. Здесь мы нажимаем на второй кружок, и, как видите, у нас происходит анимация. На третий переходим к третьему. То есть, таким образом мы можем показать, как работает анимация на сайте. Смотрите, такую анимацию можно делать с чем угодно. Допустим, с кнопкой «Подробнее». То есть, если мы создадим еще один фрейм, Забьем туда какой-то текст. Вот сюда вот поставим какой-то текст. И добавим сюда кнопку для выхода назад. И сделаем, что допустим, вот с этого с первого слайда мы должны переходить сюда. Здесь поставим при клике Navigate to. И здесь то же самое, чтобы он возвращал обратно при клике направлять обратно. Давайте запустим анимацию и посмотрим, что у нас получилось. Так, значит при клике нас переправляет сюда, а если обратно, мы нажимаем, ага, я не настроил анимацию, похоже, да? Тут из топ один. при клике, значит очень, а вот все, переправляет обратно, все работает, то есть раз и два. Все работает. Вот такой вот урок у нас получился по анимации в программе Figma. Надеюсь, вам понравилось. Попробуйте создать сами. Спасибо, что присутствовали. До новых встреч.